Экстремизм в любом месте на Земле сводится к тому, чтобы орать громче, чем другие. И в конце концов, по обе стороны орут так сильно, что сам вопрос, по которому все это началось, становится менее важным, чем сам факт того, что они орут. Пропадает самоцель и страдают люди. Лето 2004 года. В парламенте начинаются слушания о запрете охоты на лис в Соединенном Королевстве. Демонстрации протестующих против этого становятся более агрессивными. Февраль 2005 года. Запрет принят. Полиция ставит выполнение этого закона своей приоритетной задачей. Тем временем охота на лис продолжается. Среди активистов-охотников появляется яркий лидер. Лукас Белл, самый молодой преподаватель охоты на лис в Соединенном Королевстве. Люди, которые пытаются запретить охоту на лис, существуют вне нереальности, по моему мнению. Все охотники на лис будут противиться и сражаться против этого закона. Я буду сражаться столько, сколько нужно, и сделаю все, что нужно. Я никогда не сдамся. В октябре 2005 года группа защитников животных переходит к активным действиям против защитников животных. Четыре месяца спустя в интернете появляется фильм. Их целью становится Лукас Белл. А вот то, что не показали в том фильме. Рассказывают участники тех событий. Этим людям нравилось то, чем они занимаются. Можно и так сказать. Им платили. Я не имела ни малейшего представления, Кем они были, чего они хотели. Мы ничего не могли поделать. Я чувствовала себя в ловушке на этом острове. Действие фильма происходит в реальных местах тех событий. Магма Пикчерс и Птармеган представляют чистокровный. композиторы Илан Эшкели и Джефф Тойн. Оператор Кейт Райд. Автор сценария Джеймс Уолкер Продюсер Ник Эждон Режиссер Эд Боас Охота на лис – это одна из тех вещей, на которые люди смотрят в черно белых тонах. Вы либо за, либо против. Лукас был лицом движения, которое поддерживало охоту на лис. С детских лет он много об этом говорил. Он говорил, что будет охотиться всегда, законно это или нет. И таким образом он стал целью. Охота как будто звала его. Лив Скотт. Это ему досталось от отца. Уважай дух земли. И земля также будет уважать тебя. Для него... Охота была когда дань уважения природе. И если хотите, даже поклонением... Лукас получал смертельные угрозы. Люди из полиции давали ему советы. Не выходить на свет Божий для его же безопасности. Остров Молл – это одно из самых удаленных мест в Соединенном Королевстве. Нам нужна была изоляция. Мы хотели быть как можно дальше от людей. Таким образом, мы сами загнали себя в ловушку. Бен Патрик. Лукас позвонил мне в понедельник за неделю до этого. Он собирался уехать и пригласил меня с собой. Я сказал, мол, брачный сезон, кто бы отказался. От такого я никогда не отказывался. Олень моя страсть. Я обрадовался поездке. Лукас попросил меня отвезти его брата Чарли и девушку Чарли Ив. Я удивился. Когда Лукас сказал, что там будет Чарли Не думал, что Чарли все-таки приедет Было так здорово, что Лукас позвонил мне Я буквально был на расстоянии океанов от него И от того, что осталось от моей семьи Чарли был. Я сжег все мосты И я осознавал все это Эта поездка была нужна Лукасу а Чарли был нужен только сам Чарли. Не думаю, что это было лучшее время для сына-беглеца вернуться со своим трофеем. Я познакомилась с Чарли на выставке его работ за несколько месяцев до этого в Нью-Йорке. И в Джордан. Его фотографии были очень мощными. Он просто поразил меня. К этому времени я была уже готова к новым романтическим отношениям. Я подумала. Ладно, почему бы нет? Лукасу нравилось это место. Отец оставил ему это поместье. Пять тысяч акров на южной стороне Бенмора, Самой высокой горы на острове. Вместе нам было очень весело. Мы, конечно, были разными, но что-то нас связывало. Это время года на Мол называется рот. Брачный сезон. Самцы постоянно орут. Они отпугивают других самцов. Я всегда думала, что Шотландия – это очень традиционное место. Романтика. Друзья думали, что я сумасшедшая. Отправиться ради парня на другой край света. Удивлен, что Лукас пригласил Лив поехать с нами. Они расстались давным-давно. Лукас никогда никого не любил, так как он любил ее. Думаю, ему был кто-то нужен. Кто-то особенный. Лукас утром встал раньше всех. Многое, что было вечером, я, честно признаться, не помню. Смерть их родителей абсолютно по-разному повлияла на братьев. Люк был младшим. Он остался сам по себе. Чарли покинул страну. Люк не видел Чарли много лет, но тогда он был нужен ему больше всего. Люкас часто появлялся в новостях Чем больше он выступал за охоту, тем серьезнее становились угрозы Сперва это были мертвые лисы у его двери, затем пуля Здесь ему представился шанс сконцентрироваться на других вещах На том, что он любил В этой комнате его отец сделал предложение его матери. Это был решающий момент в его жизни. Идеально. Неплохо для девчонки. У тебя получается? Очень хорошо. Смотри, как перезаряжать. Если вам нравится ходить по холмам, пачкать руки, добывать еду, разделять ее с другими Если вам нравится быть частью этого древнего цикла, то лучшего места вам не найти Доброе утро, привет Мы поедем слив на юг, может вы поедете на север? Кажется, там скоро будет ясно День должен быть прекрасным, ладно? Привет, здорово. Всего хорошего. Охоту на лис с собаками запретили. Охота на оленей в то время не была запрещена. И не запрещена до сих пор. Это важный момент в моем рассказе. Мы остановимся здесь? Да. Хочу тебе кое-что показать. В том году мы мало виделись. Эта борьба стала его жизнью. Мы шли по болотной местности, по колено в грязи. Я начала замерзать. Не совсем мой идеальный отпуск, мягко говоря. Но сам Чарли обожал новый опыт в жизни. Мы пытались стрелять сотни ярдов. В нашем распоряжении были карабины. Таким можно остановить 10-тонный грузовик. Когда ружье у тебя в руках, на какое-то время ты забываешь, кто ты такой. Он так близко, как будто можно прикоснуться к нему. И о твоем присутствии он не догадывается. Помню, как я думала. Смогу я? Молодец. Мне не нравится убивать. Но я ем мясо. Если ты ешь мясо, ты принимаешь убийство. Просто мне не нравится делать это самому. Это крещение кровью. Традиция. После первой добычи. Не думаю, что она была против. Мне сразу стало не по себе после этого. Ладно, погнали. Снимай куртку. Делаешь разрез вот здесь, затем руку сюда. Толкай, толкай. У тебя получается. Я не могу, не могу, не могу. Не могу, все. Ладно. Все нормально. Я была очень зла, я была очень далеко от дома. Раз, два, три. Давай еще. Раз, два. В городе животное ваш друг. А мясо это то, что мы едим. В общем, в убийстве животного никакой вины нет в деревне. Но кому-то нужно убивать. Сколько там? Это факт. Два сорок. Я не собиралась сидеть там и есть это мясо, зная то, что я сделала. Мы приехали сюда в начале брачного сезона, и рано утром мы заметили оленя, молодого оленя, который ждал самку столько месяцев. Вот так вот, я сидел там, шутил, рассказывал анекдоты. Я всегда так делаю. Он в отчаянии. Я решил приманить его. Но я сложил руки как нужно. И он отвечает. Я знаю, игра началась. Он спускается. Помнишь, Люк? Я продолжаю. Каждый раз, когда кричу я, он отвечает мне. Мы приближаемся друг к другу. Между нами уже 200 ярдов. Я решил еще раз зарать. Там гнездо. Посмотри. Лукас. Я все еще встречаюсь с ним. Он сделал мне предложение. Ты любишь его? Да. Прости. Между нами 200 ярдов. А потом... Расскажи ты. Я хотела быть там, как подруга Лукаса. Я не знала, что у него все еще есть чувства ко мне. Я подумала, будет гораздо проще, если я уеду. Но было поздно. Я опоздала на паром на двадцать минут. Эти двадцать минут изменили мою жизнь. Он был сам не свой. Лук. Я промок насквозь. Мне было очень холодно. Я чувствовал себя ужасно. Я не знал, что сказать, да и некому было. Но первое, о чем я подумал, было... Случилось что-то серьезное. Судорогой сводила руки и ноги. Когда тебе холодно, тебе трудно думать, трудно принимать решения. Я пытался понять, где я нахожусь. В такой момент ты очень быстро понимаешь, что такое природа. Больше это не просто картинка на открытке. Середина октября. Даже экипированные люди умирали на этих холмах в это время. Я был голый. Дул сильный ветер. Температура была ниже нуля. Это кошмар его. Я очень сильно испугался. Мои руки были исцарапаны. Мне было очень холодно. Долина была огромной, и я не узнала ее. Я сразу же подумала... Наверное, так Лукас пытается вернуть меня. В отсутствие других объяснений я подумала... Что это какая-то детская шалость? Вот какой была моя первая мысль. Ноги были порезаны и замерзли. Я видела Бенмор и знала, что я недалеко от дома. И я подумала: черт у все! Ныть я не буду сидеть. Я пойду домой. Лукас! Жаль, что я не мог сказать, что это было впервые, когда я проснулся в одних трусах, не знаю, где нахожусь. Лукас! Мне было так холодно. Я был зол, думая, что это Лукас. Что это его рук дело. Я не мог понять, зачем это ему нужно. Ноги онемели. Стали как пластмассовые. Я побежал, чтобы хоть как-то согреться. Но бежал я, куда глаза глядят. Я был вне себя от злости. Скорее я ничего не понимала, чем была зла. Я подумала присесть и подождать. Но ветер был. Выше моих сил. Голова моя была как в тумане. Это была игра. Я была в этом уверена. Ладно, ребята, выходите. Это что, такое британский юмор? Я поднялся на хребет. Там я мог лучше ориентироваться, где я нахожусь. На какой-то момент мне показалось, что я узнаю территорию. Но я ошибся, я не представлял, где я нахожусь. холодно, у меня было ужасное похмелье, или я так думал, если бы бутылочка Джереми появилась в тот момент и сказала «О, здорово!», я бы надрался. По солнцу я определил, что я нахожусь на востоке. Если это восток, я пойду туда, поднимусь на хребет и осмотрюсь, посмотрю, где я нахожусь. И ниоткуда не возьмись. Я не мог поверить. Я подумала, я ведь знаю, что это. Это горн. В тот момент я подумала, Я тебе за это, Лукас, отомщу. Я не слышала никакого горны. Я слышала выстрел. Это не Лукас. Лукас не стал бы стрелять рядом с людьми. Только через секунду я понял, что произошло. Если это не Люка стрелял в меня, тогда кто же? Я стал искать движения. Обычно у меня это получается хорошо. До да, смешного. Я ничего не увидел. Как <связь> будто бы стрелка и не было, Я плохо видела без линз. Но я была уверена, что что-то видела. Я видела, как что-то двигается. Они начали за нами охоту. По-настоящему. В такие моменты ты не думаешь, а живешь инстинктами. Адреналин – удивительная вещь. Их было двое. На них была темная одежда без опознавательных знаков. Ко мне в голову пришла мысль, ладно, теперь хоть знаю, с кем умею дело. Пули пролетали мимо меня. И я думал, либо тот, кто стреляет, хреновый стрелок... Либо же он специально не попадает. Я бежала, пытаясь спастись. Я была в королевстве двое суток к тому времени. Я прополз где-то полмели. Двигайся. Жаль, что я не мог сказать, что мне все стало ясно, все прояснилось. Голова была как в тумане, но все это было реально. Честно признаться, я думал, что это конец. Охота не может быть оправдана. Охоту нужно поставить вне закона. Ужасы, которые она несет, ужасы, которые она несет, я читал по листу. Господь создал нас равными. Я не думал о смысле. Любите всех на земле. Я прочел. Я ошибался всю свою жизнь. Я ошибался всю свою жизнь. Беги! Не убивайте меня! В доме все лежало на местах, никто ничего не украл, никаких следов борьбы. Машина не заводилась Телефоны не работали Вариант был только один Закрыть двери И ждать других И попробовать организовать оборону Я попытался восстановить события прошлого вечера Люк, я пытался понять, что я упустил Но ничего не сходилось. Только потом, когда я увидел пленку, я начал что-то вспоминать. Они использовали хлороформ, чтобы усыпить нас. Это очень опасно. Но это сработало. Держись! Держись! Кость была цела. Иначе бы он не смог идти. Бен, они идут сюда. Бен, они идут сюда или нет? У него был сильный порез, но не от пули. Казалось, он порезался о камень. Была разрезана его мышца. Доказательств того, что на нас напали, не было. Я чуть не отрубился. Не думаю, что от огнестрельного ранения мне было бы лучше. Хотя я почувствовал себя неловко, потому что думал, что меня подстрелили. Где больно, скажи. Неси покрывало. Как будто бы я была в аду. Я все это помню. Она в шоке. Нужно согреть ее. Нужно восстановить ее дыхание. Ив, Ив. Облегчение. Смотри на меня. Бен, пошел в жопу. Она постоянно говорила, прости, прости, снова и снова. Я не был уверен, что она хотела этим сказать. До сих пор не уверен. На столе, за которым мы ужинали вчера, лежали досье. Знаете, это было очень страшно. Банковские выписки, страховки, паспорта, фотографии с фермы. Там были все личные данные. Это настоящий шок. Как просто эти люди смогли раздобыть даже самые... личные снимки. Только подумайте, вы видите УЗИ. Вашего ребенка у вас в животе. У меня едва не подкосились ноги. Я до сих пор не могу этого забыть. Лукаса до сих пор не было. Что эти люди могли с ним сделать? Только на меня у них не было досье. А вот дело Лукаса – это было нечто. Я думала, что лимит правозащитников животных – это стоять на Пятой авеню с плакатами. Нужно найти Лука. Нельзя сидеть и ждать. У Бена не было плана. Ожидание сжарало меня изнутри. Мы не сможем организовать поиски. Я был здесь. Я здесь. Чардик, где был ты? Где ты был? В тот момент мы не знали, с чем мы имеем дело. Мы не знали, взяли его в заложники или нет. Послушайте, это смешно. Вы гражданский. Да и на одной ноге тебе столько не пройти. Даже если найдем его, мы можем сделать только хуже. Нужно быть аккуратным в действиях. Можно нарушить баланс. У нас нет транспорта, нет связи, нет оружия. И тут я вспомнил. Бэм. когда мы разделывали оленя в сарае, Мы не забрали оттуда оружие. Они забрали из дома все патроны. Но в том карабине осталось еще три патрона. Для меня это была настоящая победа. Они не были в сарае. Пошли. Бен, зайди в дом. Прошу. Бен, зайди. Бен, не сходи с ума. Он твой брат, мать твою. Я не хотел туда возвращаться. Я был так зол, никто, конечно, не сомневался, что я герой и буду грудью бросаться на амбразуры. Почему он не хотел и не мог пожертвовать собой ради кого-то другого? Зачем он вообще нужен? Почему для Чарли это так сложно? Я ненавижу опасность. Любого рода. В тот момент я бы с удовольствием обменял Чарли на Люкаса. В тот момент я был готов идти куда нужно И так далеко, как нужно, чтобы вернуть его Дорогая Мне нужно уйти Логично, если они не нашли ружье, Прятаться нужно было в сарае Возвращайся скорее. Я не видела это животное с тех пор, как убила его. Бен еле стоял на ногах. Несмотря на то, что мы перевязали ему ногу, он потерял много крови. Я не могу. Не могу. Вернись. Бен, можешь вернуться. Мы потеряли его. ты делаешь? Он все испортил. Это была помощь. И тут мне все стало ясно. Как они смогли так далеко разбросать нас по острову? Нужно вернуться. До дома было две мили. Мы шли по болотной местности. Я пытался не отставать. Бен старался. Мне было тяжело. У него было серьезное ранение. Каждая секунда имела значение. Ты видишь его? Видишь Люка? Что ты видишь? Нужно подойти. Плана у нас не было. Мы были двумя обычными парнями в ужасной ситуации. Читай. Я помню это чувство облегчения. Он там? Он там. Мы успели, мне стало легче. К тому времени он был у них уже полтора часа. Даже с такого расстояния было очевидно то, что происходит. Выключай. Так да чёрту, хватит уже. Мы не остановимся. Что-то у них пошло не по плану. Очевидно, они выбились из графика. Не подходи. Читай, я сказал нет. Нет. Читай мать твою. Лукас знал, что на кону. Он был не сам по себе. Он знал, что он представлял. Сотни, тысячи людей. Нет. Даже если бы позже он прочел это заявление, или если бы они сами потом что-нибудь придумали, они могли бы нанести ему серьезные травмы. Когда ты фотограф, ты свидетель. Ты не вмешиваешься лично. Но ведь это твоя семья это твоя кровь что ты будешь делать нужно что-то делать но я и сам не знал что мне делать все очень просто. Неужели ты будешь стрелять в человека? Животное это одно, но человек... Человек! Я приготовился, затаил дыхание и знал. Что стреляет нужно в голову? Господи, кончай его. Все произошло быстро, но для меня это тянулась вечность. Ты не знаешь, блефует он или серьезно. Твой последний шанс. Или Лукас читает уже. Я ничего не мог понять, я был очень далеко. Прокручиваешь все это в своей голове? Жизнь человека в твоих руках? Нет. Я сказал, стреляй. Нет. Стреляй. Стреляй. В одну секунду человек лишился жизни. Я очень преданный человек. Лег был моим лучшим другом. Лучшим. Я думал, что всегда смогу помочь ему. Я думал, что смогу помочь ему в самый нужный момент. Но я не смог выстрелить. С этим мне придется жить до конца своих дней. Моего брата казнили у меня на глазах. Такого нельзя представить даже в самом страшном сне. Я думал, побежать туда, мне было все равно, умру я или нет. Я не мог поверить своим глазам. Бэн. Они не убили его, лишь сильно ударили. Катись в ад. Бен, Бен. Жизнь его висела на волоске. Он верил в свое дело. И они ничего не могли поделать. Он ни за что не отказался бы от своих убеждений. Ив хотела домой, но попасть домой она не могла. Она захотела пойти домой. Я пыталась успокоить ее. Боже мой! Спальные ублюдки. Нам нужно было сидеть спокойно. Вот все, что нам нужно было делать. Я слышала, что машина работает. Я знала, это наш шанс. Я видела замок на двери и могла закрыть его. Я не могла остановить ее. Я была беременна. Я хотела оставаться на одном месте. И у меня получилось. Их! Я кусалась. Я делала все, что могла. Это было глупо. Что скажешь Ничего не хочешь сказать? Хорошо, я прочту. Я жду. Умереть за свои принципы – это одно, но позволить другому умереть за твои принципы – это совсем другое. Он любил ее. С детства. Он хотел, чтобы она была его женой. Она разбила ему сердце. Он хотел держаться за то хорошее, что он думал осталось в его жизни. Я убивал животных. Но мне это не нравилось. Я знал, что им больно. Я понимаю это. Я понимаю, что для животного это пытка. И животные не могли противостоять мне. Охоту нужно запретить. Охота несет только страдания. Охота несет только страдания. Господь создал нас равными. Господь создал нас равными. Он любит нас всех одинаково. Я неправильно жил. Люк мало чего говорил, мало вообще о том, что произошло вообще нет. Он стал замкнутым, стал меньше и меньше общаться с людьми. Я увидел Люка ранней весной, от Чарли я узнал, что у Лукаса начались проблемы с головой. Я поместил Лукаса в частную клинику в июле. Он был не в себе. Лукаса больше не было с нами. Врачи сказали, на это уйдет какое-то время. Я сделаю все, что нужно. Он ведь мой брат. Я скучаю по нему. «Остров Мол, 2009 год. Фильм «Вайрал» впервые появился на Real Animal League. Мы проконсультировались у юристов. Интернет невозможно регулировать. Рубишь одну голову, на ее месте вырастает другая. Мы ничего не могли поделать. Но кто-то знает, кто за этим стоит. Эти люди не исчезли просто так. Все мы хотим справедливости. Все мы ищем решения. Ты спрашиваешь, а мир отвечает тебе. Они победили. И кто бы что ни говорил, экстремизм работает. Поэтому мы и согласились принять участие в этом фильме. Поэтому я вернулся на Мол, чтобы рассказать, как все было, рассказать о том, что случилось с моим братом. Чарли Белл начал частное расследование событий, произошедших на острове Мол. До сих пор никто не был арестован. Лив Скотт теперь живет за рубежом. В 2006 году она родила дочь. Ив Джордан вернулась в Нью-Йорк. Она вышла замуж в 2007 году. Бен Патрик продолжает охотиться на оленей. Они с Лукасом остаются близкими друзьями. Лукас Белл отказался принимать участие в этом фильме. На своем сайте Real Animal League описывают свои действия как последнее средство в борьбе за права животных.